Друзья, всем привет! Это канал Вероника в США, канал, на котором мы с вами говорим о жизни мигрантов Америки. И вот опять началось. У нас в Именеаполисе очередные протесты. Но мало того, что там судят этого полицейского Шовина, по вине которой, как предполагают обвинители, умер Джордж Флойд, так еще недавно застрелили 20-летнего афроамериканского подростка, который пытался сбежать от полицейских на машине. И вот схема неизменна. Начинают крушить машины полицейские, начинают на них нападать, начинают грабить магазины. Ну, в общем-то, наша американская классика жанра. Ну, я уже вам в предыдущем видео про репарации говорила, кстати, сможете посмотреть его по ссылочке в описании, что... Вот, этот вот это вот разделение черно-белое, это все такое вот искусственное разделение, и, конечно, это не говорит о том, что есть расизм или что-то такое, это говорит о том, что кому-то очень выгодно разделить две расы и властвовать над ними в своих там корыстных целях и интересах. И вы знаете, когда-то, года три назад, я посмотрела видео одного афроамериканца, который говорил о том, что афроамериканцев вообще после сегрегации повели не по тому пути развития. Ну, точнее, сначала повели по тому пути развития, а потом поняли, и видно, что это невыгодно или что это не добавит шансов на избрание кому-либо куда-либо, или что их можно будет не использовать, как уже оголтелую толпу, и повели направление их развития в другое русло. Ну так вот, о чем он говорит. В Америке есть такое понятие, как trade schools, по-русски говоря, это ПТУ. И он говорил, что существовала специальная программа, когда чернокожих детей из гетто, из вот всех этих неблагополучных районов определяли в trade schools, где обучали элементарным нормальным профессиям. Сварщик, электрик, сантехник, механик, ну и все, чему учат в ПТУ. И вот эти дети, приобретая навыки, приобретая эти профессии, потом начинали развиваться. И очень неплохо у них это все пошло, потому что ну, как бы сантехники, электрики, механики, Механики они нужны всегда. Но потом с чьей-то легкой руки, я так предполагаю, демократической партии США, был изменен курс развития. И им стали говорить, а вы что, ребята, вы кто, электрики? Да они вас всю жизнь унижали, эти белые. А они вон там в университетах учатся, образование получают. Идите вы тоже в университеты учитесь, вы достойный, вот идите». И, конечно, школьное образование в Америке там, в гетто, естественно, отличается от школьного образования для ребенка, живущего там в каком-то хорошем городке. Даже если он учится в публичной школе, конечно, уровень образования будет разный. Поэтому они просто не добирали баллы до поступления. Тогда им ввели такую систему, как там... Я не знаю, как это правильно называется, но это как такая квота, что вот там 50% афроамериканцев должно поступить вот в этот ВУЗ, хочешь ты не хочешь, дотягивают они баллами или не дотягивают. И поэтому стали существовать всякие такие вот. Дела типа белому надо 100 баллов проходных, чтобы пройти, а черному там 50. И получилось, что вместо реальных, нужных, востребованных профессий, их стали отправлять туда. И вот в этих вот рассадниках, ну это же как бы лучшие университеты мира у нас там считаются, что там... Стэнфорд, Лига Плюща, вот это вот все. У них же там левацкая вот эта пропаганда бесконечная, что вы угнетенный. Вы не забыли, вот вы не забыли, вы угнетенный, да, да. Вот это бесконечное млется в уши. И вот эти вот люди, которые туда вышли, у них такая психология в голове есть. Я, да, я же угнетенный. Блин, я забыл, я угнетенный. Вы мне должны тогда стало необходимым их устраивать на работу. Но как ты устроишь на работу, ну если там другой, Вася Пупкин, грубо говоря, он там более квалифицированный. Ну опять же, все системой квот мы там все подчистим, сделаем. Ну там он меньше знает, но он за тут определенного цвета кожи, тогда значит его на работу примем. А этот больше знает, но это не имеет значения. Он же белый. Что там белым помогать? И вот этот вот парень чернокожий, который говорил, то есть вместо того, чтобы создать устойчивый средний класс из черных, устойчивый средний класс из тех людей, которые действительно могут добиться успеха, потому что, ну, начали они там помощником электрика на 15 долларов, потом они, получив опыт, пошли там. Электрикам за 25 потом они пошли там начальником отдела за 50 а потом они сказали да не ребята мы открываем свою компанию и будем зарабатывать деньги и они стали вдруг независимыми представьте себе потому что человек который работает сам на себя он автоматически становится независимым плюс к этому у него возникает уважение к себе что он своим трудом чего-то добился более того он начинает приобщаться к вот этим вот так называемым страшным белым капиталистическим ценностям. Он уже начинает размышлять в этом направлении. Да, я поработаю, пускай там 20 часов, но я куплю себе вот такую машину. Или я куплю себе вот такой дом или дом в этом районе. То есть, понимаете, это уже человек, который выпадает из состояния стада. А вот если ты получил образование в каком-либо университете, но ты не ликвидный, ты же это чувствуешь, ты же понимаешь, что ты иногда не дотягиваешь знания для, до кого-то, плюс куча каких-то профессий, за, здесь есть за борьбу с этими, за борьбу с теми и так далее, то есть такие профессии, которые нахрен никому не нужны, и ты начинаешь работать на корпорацию, а что такое в Америке работать на корпорацию? Ой, это милое дело. Сказал что-то не то, уволили в ту же секунду и рекомендацию хорошую не дали. То есть хорошую работу ты найти уже не сможешь. Вообще, мне кажется, самое страшное, хоть я и работаю на американскую корпорацию, но самое страшное в Америке это на них работать, потому что ты начинаешь всего бояться. А у нас вот есть политика компании, а надо говорить вот так, или надо говорить вот всяк, а вот... Помните, как в Гуччи было, да, там или где-то в Берсачи, в Гуччи, в Нью-Йорке, когда компания сказала, когда произошло убийство Джорджа Флойда, что все должны встать на колено. А одна женщина не стала русскоязычная, ее сразу уволили. Ну вот Такие вот там правила игры. Вот этим ты в итоге расплатишься за свое образование и за свою работу на корпорацию. У тебя будет прекрасное резюме, красивое, но ты будешь никто и ничто по сравнению с человеком, у которого просто есть своя какая-нибудь сантехническая контора, в которой даже нет офиса, у него офис может быть дома, и в, у которого есть два помощника, но который очень нужен всем вокруг, потому что в том же Стэнфорде никакое образование не будет происходить, если будут э, течь туалеты грубо говоря и вы знаете я вам хочу сказать что я с этим парнем абсолютно согласна и вообще чем дальше я смотрю тем больше видно как обесценивают все рабочие профессии необходимые профессии да там когда там э, какой-нибудь я не знаю java developer начинает рассказывать что вот он такой умный и очень такой вот всем нужный а вот ну это ж вот там ну что там электрик это вот никто и ничто, и мозги его с моими не сравнятся. Но в итоге оказывается, что электрик, он намного свободнее, он намного адекватнее в своих рассуждениях. У него есть какие-то ценности, у него есть свое дело, за которое он отвечает. И это очень важно для формирования как любого там, меньшинства в Америке, так и усиления этого меньшинства так и вообще для усиления всей страны. Но почему-то с этого пути развития чернокожих решили сместить. Ну, вам это не нужно, зачем? А то еще вдруг начнете тут этим симпатизировать белолицым и разделять с ними их ценности, и начнете тут в мире жить друг с другом, вы что, ребята, вы вспомните, вы, опять я же говорю, вы забыли, угнетали бабушку твою, вот они, они, они, вот соседи твои, посмотри на них». И запомни эти неприятные белые лица. Но в общем и целом я вам хочу сказать, несмотря на то, что опять это все началось, и опять это все поднялось, я думаю, что в этот раз все закончится гораздо быстрее, потому что раздувать этот пожар сейчас не нужно, невыгодно, Трамп-то не президент, смещать никого не надо. У нас абсолютно честно, абсолютно честно, хочу повторить, чтобы никто в этом не сомневался, выигравший президент, с самым большим количеством голосов в истории Америки. Поэтому разгонят их всех очень-очень быстро, я думаю. Но при этом при всем, смотря на людей другой расы, которые меня окружают здесь, смотря на их хорошие лица, общаясь с ними, работая с ними, я понимаю, что вот этим всем кукловодам им надо лучше стараться. Потому что, ну вот, как-то в последнее время. Общество немножко успокоилось. Я вот даже вижу, у нас перестали ходить в этих масках с тремя буквами БЛМ. У нас вообще какая-то такая вот здесь, во всяком случае, в Пенсильвании стала более такая нормальная атмосфера во всех общественных местах, в которых я бываю. Как-то это все подуспокоилось. И а поскольку разжигать этот пожар сейчас невыгодно, будем надеяться, что просто пройдет расследование в Миннеаполисе по закону, которое объективно покажет, как действовал полицейский, как действовал этот 20-летний парень, и есть ли там вообще состав преступления. И если он есть, уже дальше все Юридические процедуры для этого абсолютно отработаны. И Америка, дай бог, не будет полыхать, и дай бог не поведется на это сталкивание лбами. Но вы, ребята, пишите, пожалуйста, под видео, что вы на эту тему думаете. Оставляйте свои комментарии, это очень важно для меня. Подписывайтесь на канал и ставьте пальцы вверх или вниз, в зависимости от того, понравилось вам видео или нет. Ну а мы с вами увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.